Привет, я Сения, я блогер, и я живу в уникальном месте на Таманском полуострове, в месте, где встречаются два моря – Черное и Азовское. Это благодатный винный край, это древние морские ворота в Крым. Именно здесь 220 километров песчаных и ракушечных пляжей, 180 из которых – дикие. Земля здесь живая, поскольку помнит свою историю. Именно здесь основывали свои колонии греки. А сейчас археологи занимаются раскопками античных городов. А грязевые вулканы с лечебными грязями ежегодно привлекают тысячи туристов со всей России. И именно здесь собираются построить гигантские химические предприятия по производству ядовитых и взрывоопасных веществ – карбамида, аммиака и метанола. на эти кадры, снятые 26 лет назад. Это 1995 год. На них зеленые активисты экологического движения Хранители «Радуги», которые разбили лагерь рядом со стройплощадкой на мысе Железный Рог, ровно в том месте, где сегодня стоит порт Тамань. Они, молодые парни и девушки, четверть века тому назад уже пытались спасти Тамань от беды. Вяло текущей катастрофы, должен быть выход. Прямой и радикальный. Зеленые пытались его найти напрямую, обратившись к жителям Тамани на митинге. У наших детей и у, у моих тоже не будет будущего. Не будет пляжей, не будет чистой воды, не будет чистого воздуха. Но мы одни не решим ваших проблем. Без поддержки местного населения мы ничто. Мы приехали и уехали. А, терминал? Местные жители, в общем-то, были с ними согласны. Но отсутствие работы у многих таманцев было не менее сильным доводом. Какие могут быть рабочие места для людей, кто всю жизнь провел, выращивая виноград и работая на полях? Как, как они могут работать в индустриальной зоне? Это обман. Но нас всего 20 человек. Нам нужна ваша поддержка. Вместе мы прорвемся. В 2002 году были предприняты очередные акции протеста против строительства опасных предприятий. Акция против строительства терминала по хранению жильного у строительной базы терминала. Это рядом с поселком Волна. В ноябре 2002 года строительство было остановлено. Но летом 2003-го стройка началась вновь. Борьба продолжается. Мы приехали в Тамань 16 лет назад. Это райское, райское место, воздух, море. Все. Но Сейчас, конечно, мы очень огорчены, очень расстроены. Это был чисто экологически, наверное, один уголок в России. Потому что и доступный для среднего населения со средним, достатком, со средним достатком. Поэтому люди ехали сюда отдыхать. Я не сдержалась, у меня даже слезы, я рыдала. Глядя на этих птиц, которые клювики раскрывают, встать, не могут подняться, не могут и лежат вот в этих в нефтепродуктах. Живой. Живая птица, только вся, ветер нет. Никто не хочет даже мыть. Никто. Живой, С таких на побережье сотни тысяч сейчас. Сколько живых оставались, сколько померли. То есть тысячи Давай. есть где-то. Конечно. Да. Это еще минимальная цена, сколько в воде, они в нефти плавают. Все нефти, все равно погибнут в воде. Кто в воде погиб? Как мог бы танкер лопнуть, значит, он был непригоден для перевоза. Мы надеемся, а вдруг это не с нами, а вдруг это не случится. Но это случается. Под был построен и началась борьба за жизнь. Самая настоящая борьба за выживание. Прямо сейчас мы, жители Тамани, просим вас помочь нам сохранить наш уникальный край. Распространи это видео в своих социальных сетях для безопасного проживания, для будущих поколений.